всем добрый вечер вот перед сном мы снова возвращаемся в майнкрафт битрок сейчас продолжим немного поиграем в выживание и также мы планируем э, сделать сервер э, по битроку ну не знаем пока еще только думаем об этом или это будет выживание, или творческий, или это будет творческий выживание как-то перемешано пока. Еще думаем об этом. Поэтому как-то так. Ну и также планируем поэтому сервер еще один сделать. У нас уже два есть сервера по нашему сообществу. Русскоязычный, англоязычный. И также думаем касательно серверов по Майнкрафту сделать все это еще в планах это мы просто уже сейчас в видео об этом говорим так что мы сейчас будем делать ну у нас есть железо да так а здесь можно поремонтировать а мы скорее всего не так не получится ладно так, а где наш. А вот сколько у нас печек, да? Тогда делаем вот так. Вот. Пускай пожарится. А, а Снопсен, Снопсена мы можем.. Так, что можно создать? Хорошо, создаем пшеницу. Вот. Еще создаем... Вот эти сколько пшеницы мы можем создать. И мы создаем. Сколько мы хлеба тогда получаем. Вот. В результате, так. Ну все, тогда делаем хлеб. Так, кажется, мы в прошлый раз ходили в деревню и собрали, так, так, так, так, вот. И собрали сноб сена. И мы обратно его можем получить, но мы не будем этого делать. Так. Больше чем два стака хлеба. Получим то также свекла. Так. То есть... Но также мы думаем, что мы еще будем делать... Так, что у нас тут с едой? Ну, пока оставляем то здесь. Так, у нас есть запас, да? М -м -м. Дальше. Терракота. Палка. Так, у нас нет лука, да? У нас есть четыре изумруда. Но у нас есть только одна стрела. Тем мы можем будет дуб посадить. Раз у нас нет звука, значит... Пока что... Так, ведро, ведро, ведро. У нас есть еще какао-бобы. А, их можно посадить посмотрим ну, кстати морковку тоже можно садить э -э, скорее всего свеклу тоже но точно не знаем пока а хотя арбуз тоже можно садить у нас есть бамбук немного то есть что-то у нас уже есть как можно видеть факелы а, -а, -а у нас нет факелов, да, с собой? Надо взять. А, нет, есть. Есть, есть, есть. Не заметил сразу. А, мы хотели обработать э, эти помещения, но... Э, дальше. Допустим... Возьмем камень и посмотрим, что мы можем с ним сделать. Вот. Э -э отлично, отлично, отлично. Плита из камня. То есть мы можем сделать каменные плиты. коричневый краситель. Ну, давайте мы сначала поднимемся наверх. Вот. Кровать слишком далеко, да? Вот спим. Точка появления задана. Смотрим, что у нас здесь. это так делается все он теперь может стрелять а, -а, а больно было ну ладно может один удар и нанес может так, мы еще получаем две стрелы. Мы, кстати, тут восстанавливали было, потому что наш дом был поломан немного. Ну давай. Ух ты! А вот мы и лук получили. Ну, скорее всего он будет поврежденный. А возможно отремонтировать его не получится пока так можем посадить так что мы можем уже использовать его хоть он и поврежденный, но например, мы можем посадить березу вот здесь также посадить дуб вот. пускай растут кстати, мы полностью крышу так и не восстановили, оказывается Так что надо это исправить, да? Надо это исправить. Забыли крышу восстановить. Так. То есть под землей будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тогда поднимаемся и закрываем. Давай! Вот так, молодец. Так, где... А, нам нужно березовые доски. Вот берем. Довольно шустро. Так. Вот. А что у нас тут по культурам еще не выросли да мы уже думали садить мы можем расширить поле по идее если мы тут что-то а тут может есть пещера то можно было бы туда даже сходить но да можно в принципе всегда хочется так закрыть так так так теперь у нас есть немного стрел также у нас есть косточка ладно пока мы не будем косточки использовать так где наши были семена все это тогда Сюда пока можем. Оказывается, у нас тут березовые доски еще есть. Тогда делаем так. Стоп, у нас есть поводок. То есть мы можем кого-то приручить. Тогда отлично. Ну вот, ставим сюда ведро пусть будет тогда берем лук и у нас по крайней мере 4 стрелы есть а нет у нас оказывается еще есть стрелы отлично просто замечательно так смотрим не больше нету стрел Повыплю на то это куда мы его положим? Можем куда-нибудь сюда положить все-таки. Хм. Так. Пока что прилазим. Смотрим. ай яй -а яй -а -а -а -а -а -а -а. Ну ладно. Минус одна стрела. Так, ну, надо быть аккуратным. О, о 14 уровень. И давайте-ка делаем так. Освещаем. Одна. Вот так. Смотрим, что у нас тут вообще есть, чего тут нету. Ммм. Интересно, интересно. Тут есть медь. Пока... Идем дальше. Смотрим. Теперь мы знаем, откуда вы идете. Так, это у нас лоза, да? так ммм смотрите-ка а вот это уже серьезно то есть тут достаточно глубокая пещера на самом деле ну пусть тут будет пока мы может гравий брать не будем но чтобы взять кремень на самом деле понадобилось бы просто ставим вот так вот чтобы светлее было вот и смотрим ну все здесь тупик кроме меди пока мы ничего не обнаружили может мы ее брать не будем а -а -а, возьмем уж что мы сейчас будем тогда делать О. а вот тут надо осторожнее быть так У нас есть какие-нибудь блоки или нам придется импровизировать так не получается да не, хо не хочется падать поэтому мы делаем так ну и вот так не хотим пока туда падать туда надо спускаться лучше и что мы конечно и будем делать если что а так высоко падать хотя, хотя но все равно делаем вот так вот а кстати, видите все давай иди сюда Готов. Вот так вот все тут устроено. М -м, а вот уже что-то. Уголь. пока нас больше кроме пауков никто не встречает но все же все может кардинально измениться так сказать О. а понял ну тут уголь хороший Ладно. Это пока убираем. Девай так. О, о, о. Куда? Ха, хлеб. Отлично. Однако. Так делаем. Освещаем. Вот. Видите, как все отлично. Ну пока. Так, так, так. Нового мая. Так, так, так. Что мы делаем дальше? Надо осветить. О, зомби. Смотрите-ка, что мы сейчас будем делать с ними. Ну, постреляем вот так. Хотя они довольно близко. Хм, это а кто-то нас ударил. Кирка скоро, кстати, сломается. Так что... А запускной мы не взяли. Молодец. Так, может дальше пока не полезем, но скоро может кирка сломаться. Так, что? Ну, уже интересно, интересно пещера довольно большая и тут в этом плане поэтому есть чем заняться это уже что-то вот так Ну вот так потиху освещаем. Mm, так смотрим где у нас тут еще уголь мугля собрали но ну, не стак но все же похоже это тупик ну можем поставить факел чтобы в этом убедиться и забрать его назад это что дальше мы будем делать знаете как пока в этот раз, может, мы и не будем сильно спускаться вниз. А... Так. Потому что надо сделать так, чтобы мы могли вернуться. Или же спустимся недолго и посмотрим, что у нас здесь Ну Давай. Молодец. Где-то должен быть еще один. Вот уголь, уголь. Но осторожно. Там у нас могут напасть. Еще. Хотя мы в броне, но все равно. Так. Короче, кирка сломается, и пойдем назад. Потому что у нас и факелов не так-то и много. Где-то там был еще один зомби. Так, надо тут тоже поставить будет. А, вот он. он похоже, нас поджидает. Смотрите-ка. А, его осталось только добить. Ну, хотя мы не хотели, но все же мы спускаемся. темно. Тайфакев да у нас не так много. Действительно. Так. Ну, железо пока мы не нашли. К сожалению или к счастью. А вот, кстати, и железо. все сломалась а запасной у нас нет ну и на этом хорошо надо возвращаться ломаем плохо плохо плохо придется руками ломать не хочется использовать инструмент не по назначению просто Представьте, сейчас нас гости будут встречать из темноты. Не пока все отлично. Так, по всему мы пришли отсюда. М -м -м. А дальше? Нет, там темно, значит мы не оттуда пришли. Возвращаемся назад. Там темно тоже. Значит, тут есть еще что осматривать. У -у -у, смотрите как. пещера большая в нам попалась а сейчас сейчас наверху нас будут встречать так так так похоже это тупик значит куда-то мы не туда повернули М -м, ну как же не где-то что-то не так Ну, все равно мы найдем решение. Но хотя, хотя, хотя... М -м, забыл, забыл, забыл. Хотя у нас тоже вопрос. Вот так. Так, если ты пришел Отсюда... Значит, реально. где-то тут должен быть проход просто почему-то мы его не видим ну почему возникает вопрос Ну явно мы где-то отсюда пришли. Так. Сейчас смотрим. Тогда берем гравий. Смотрим. Данно с гравий приведет. Нет, значит, скелет не сверху пришел. Скорее всего. Решили так проверить. <гум> где что мы упу... а, -а, -а Отлично. Вот, Во скорее всего, где. Мы что-то упустили. Придется так ломать. <гум> Косточкой. Так, так, так, погодите. То есть мы вылезли сюда обратно. Интересно, интересно. Что-то мы запутались. Непонятно, непонятно. А, -а, а, стоп, вот сюда, значит, нам надо. О, это запутались мы. Вот, вот, вот. То, что надо. мы готовимся к худшему то, -то. а нет но все равно готовимся не не не не не не не вот не так вот так все Ура, свобода то, что надо. кстати, мы можем его приручить. у нас будет волк. а не то. я не это хотел сделать. ладно, я не знаю почему, почему оно не сработало. должно было сработать. ладно, придется другого волка искать. простите нас не хотели его убивать. Так, ну -ка. тогда собираем морковочки. Ну вот так вот. Так, так, так А у нас еще один звук оказался Удачно, что тут ресурсов хватит нам надолго Мы так понимаем Короче берем гравий Все это сюда ложим. Дальше, дальше, дальше. А где у нас уголь? Так, железо. А угля у нас нигде нету, да? Короче, ложим его тут. Это сюда вложим. Ну, 12 стрел осталось. Так. Хотя, хотя положено вот здесь а у нас и тут лук еще есть так что что мы будем сейчас делать попробуем что-нибудь посадить сейчас мы тогда а что у нас тут следки вот еще так что у нас немного есть железных слитков еще теперь у нас их 25 7 фокеевов осталось добавляем еще Можно даже вот так сделать. Пока что. Э -э, отлично, ладно. Сюда. А, нам нужна новая кирка, да? Так, где она у нас? А, вот она. Новая железная кирка. все таки пока прячем сейчас будем делать так вот тем посадить разные культуры сюда Немного все Нельзя посадить Ладно Значит, отпадает И арбуз нельзя А Значит Нельзя его посадить Тоже, думаю, можно Просто так нельзя, значит за взял ладно ладно ладно ну, тогда мой садим ладно тогда потом с этим разберемся там надо скорее всего их создавать У нас так хлеб остался а вот можно картофель пожарить еще не то не то не то вот картофель получаем еще слитки. мы будем заканчивать надеемся вам понравится э -э на этом у нас все всем спокойной ночи